Привет, посетители психушки! Добро пожаловать на наш канал! Привычки. Они могут изменить наше поведение, изменить наши интересы и улучшить определенные навыки при наличии достаточного количества времени и решимости. Знаете ли вы, что некоторые привычки могут сделать вас более привлекательным для других? Вот лишь несколько привычек, которые могут сделать вас привлекательным для других. Первое – учиться чему-то новому. Как часто вы узнаете что-то новое? Чем больше у вас знаний, тем более умным вы можете показаться окружающим, так как они могут многому у вас научиться. Исследование, проведенное в 2019 году, хотело определить, часто ли ум часто воспринимается как сексуальность. Исследователи попросили около 600 взрослых оценить список гипотетических людей, основываясь на том, насколько они желанны. Они обнаружили, что для всех участников исследования, для всех типов отношений, было значительное желание иметь партнера который был бы либо таким же умным, как они, либо умнее. Есть ли что-то, чему вы всегда хотели научиться? Дайте нам знать в комментариях ниже. Второе. Наличие андрогинного стиля и или андрогинными чертами. Согласно исследованию 1983 года, проведенному доктором Линдой А. Джексон из Мичиганского государственного университета, люди, обладающие как женскими, так и мужскими чертами, часто оцениваются как более привлекательные. В исследовании говорится, что результаты показали, что андрогенные люди благоприятно воспринимаются по связанным с полом параметрам инструментальности и выразительности, а по нейтральным с точки зрения пола желательным чертам они считались как более приспособленные, более симпатичные и имеют преимущество в профессиональной сфере по сравнению с маскулинными и фемининными людьми. Номер три часто лидируют в группах. Вы хотите, чтобы ваш избранник обратил на вас внимание? Ну, а если вы хотите, чтобы другие видели вас более привлекательным? Возьмите за правило выявлять лидера глубоко внутри себя. В исследовании, проведенном в 2014 году, ученые обнаружили, что подчиненные оценивают своего лидера группы как значительно более привлекательного, чем лидеры вне их группы. Поэтому даже если в вашем следующем проекте нет правила о лидере группы в вашем следующем проекте, больше рассказывайте о своих идеях и учите других. Вы можете научить их всем тем замечательным вещам, которые вы узнали из ваших привычных походов в библиотеку. Существует множество способов, с помощью которых вы можете стать лидером. На следующем свидании предложите место, о котором вы знаете все, и возьмите на себя инициативу в романтическом приключении, красивый поход, интересную игру, возможности бесконечны. Покажите им, что вам нравится в вашей жизни, и в следующий раз, когда вы встретитесь с ними, вы будете вести их за собой. Номер 4. Поддерживайте хорошую ухоженность. Есть ли у вас стиль? Как вы ухаживаете за собой? Гладите ли вы свои рубашки? Отжимаете ли брюки? Хорошо одеваться и быть ухоженным – это простой способ заставить кого-то обратить на вас внимание. И хотя вам не нужно гладить каждую вещь, одежду перед выходом на улицу – это может вызвать восхищение, когда видишь, что кто-то очень хорошо одет. А хорошая гигиена – это привлекательное качество само по себе. Выражайте свою сущность, носятую, то, что позволяет вам чувствовать себя уверенно и счастливо. Если вы чувствуете себя собой, вы будете чувствовать себя более комфортно и доступнее для других. Психолог Джереми Николсон, автор журнала «Психология сегодня», объясняет, что, согласно исследованиям, большая часть физической привлекательности сосредоточена на более изменчивых аспектах нашей самопрезентации. Он объясняет, что, в частности, наиболее привлекательные физические черты относятся к сфере ухода за собой такие вещи, как хорошая ухоженность, чистые волосы, хорошо сидящая и качественная одежда, хорошая осанка и здоровый вес. Николсон заключает, что эти черты связанные с уходом за собой. Привлекательны, потому что они показывают, как мы управляем своим здоровьем и благополучием, что демонстрирует нашу потенциальную ценность в качестве партнера и второй половинки. Номер пять. Часто шутите. Вы клоун в классе? Можете ли вы иногда быть юмористом? Что же, хорошая шутка здесь и там может зайти очень далеко.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 Быть добрым по отношению друг к другу – это всегда хорошо. Но одно исследование из Китая также предполагает, что это может сделать вас более физически привлекательным. В этом исследовании три группы испытуемых рассматривали фотографии лица людей и оценивали, насколько они привлекательны. Одной группе была предоставлена информация о личности, которая была положительной, в то время как другим давали негативную информацию или не давали никакой. Группа, получившая положительную информацию о личности, оценила лица как более привлекательные, чем остальные. Данное исследование показало, что позитивная информация о личности может увеличить восприятие привлекательности лица, и что этот феномен эффекта ореола на привлекательность лица было доказано. Так что, хотя мы все должны быть добрыми, несмотря ни на что, приятным бонусом будет знать, что это может окупиться в большей степени, чем мы думаем. Мы не только сделаем так, чтобы другие чувствовали себя хорошо и сами станем здоровее и счастливее, но мы можем показаться более физически привлекательными, чем раньше. Итак, какие привычки есть у вас? Надеетесь ли вы применить на практике некоторые из этих привычек? Какие именно? Дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео, и если понравилось, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделитесь им с другом. Подпишитесь на канал Ниркин и нажмите на значок колокольчика уведомления для получения новых материалов, подобных этому. Как всегда, супер спасибо за просмотр!